Это может быть 200 уже. А ночью, как говорится, был мороз. Я видел. Очень известный адвокат и правозащитник из США. Сейчас мы поедем на мою вторую работу. Каждое утро, в воскресенье, я собираю замерзших американских бомжей. В старом Бруклине бомжей не обнаружено. Скорее всего, мы найдем их в даунтауне. Надеюсь мороз не такой сильный, чтобы были двухсотые. Американских городов, если вы удивляетесь тому, почему я приезжаю в центр в воскресенье утром. В центре американских городов здесь кипит, бурлит деловая жизнь в течение недели. Ну а в выходные все богатые, сытые и белые люди разъезжаются по окраинам, а в центре остаются бомжи. Задача нашей организации предоставить бомжам адвокатские услуги. Нужен адвокат. Нужен адвокат. Я Здесь у нас находится все необходимое оборудование. В том случае, если мы находим двухсотых, трехсотых, мы сразу же доставляем их сюда. И в соответствии с кондицией, в которой они находятся, мы либо их разбираем на запчасти, либо спасаем им жизнь еще на какое-то время. До следующей холодной ночи. You Ну что ж, вот я тарабанил свою смену утреннюю. Двухсотых у нас нет, повезло, ребята. Поэтому, что я вам хочу сказать. У некоторых у вас мог возникнуть закономерный вопрос. Почему этот адвокат не вытаскивает из кармана кошелек и просто не раздает деньги этим несчастным, а просто задает им вопрос. Ну что ж, а вы почему не хотите помочь этим несчастным? Там под видео есть ссылка на Donation Alerts. Я с удовольствием передам ваши пожелания и деньги всем несчастным нашего города. New beds. Yeah. So instead of climbing up a ladder to get into a bed, um, one of our residents who would be on a top bunk goes up four steps with a handrail. It's much more accessible. And it will restore the men's dignity with private compartments and high-quality materials. the lawyer